Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. Сегодня я буду делать бант из репсовых лент однотонной и с рисунком. Ширина этого банта чуть больше 8 сантиметров. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла репсовую ленту однотонную, шириной 38 мм. И мне понадобилось два отрезка длиной 14 см. И цветную ленту шириной 25 мм. Ее тоже нужно 14 сантиметров, Два отрезка. Еще нужны отрезки длиной 17 сантиметров в работе я использовала канцелярские зашины, зажигалку клей момент кристалл можно использовать любой другой универсальный клей также нужна иголка с ниткой и кусочек ленты для обработки серединки можно кусочек ленты использовать, можно сделать примерно такую же серединку из бусинок или такую, кому как нравится. Ну и куда же нам без клевого пистолета? Вначале я подготовила заготовки. Узкую ленту я наклеивала на широкую. По центру проводила полоску из клея. И потом при помощи пинцета я этот клей распределяла. Потому что получается толсто, некрасиво. А так более тонкий слой на нижней ленте. И место приклеивания почти незаметно. И потом вот так сверху накладывала цветную ленту. Выравнивала края. Срезы подравнивала и обрабатывала огнем зажигалки. Все, заготовки у меня уже готовы. И теперь можно приступать. Начнем с меньших отрезков складываю рисунком вовнутрь. здесь от верха отступаю полтора сантиметра теперь к правому нижнему уголку подворачиваю верхний Уголочек с левой стороны. И теперь второй левый уголочек опять же к нижнему правому уголку. Здесь я края выравниваю. И фиксирую такое положение с канцелярским зажимом. Вторую деталь будем складывать зеркально к первой. Вначале также складываем рисунком внутрь. От верхнего края опускаемся вниз на полтора сантиметра и теперь к левому нижнему уголку я подворачиваю правый верхний уголок одного конца ленты и правый верхний уголок второго конца ленты. У меня получается две детали в зеркальном отражении. Теперь сделаю большие детали. Точно так же полтора сантиметра отступаем от верха и точно так же складываем уголки. детали в зеркальном отражении теперь я их разложу по парам это детали из меньших отрезков а это из больших и вот меньшую деталь я буду накладывать вот так поверх большей детали Здесь пока временно так зафиксирую, просто чтобы вы поняли, как это будет выглядеть. Края надо, конечно же, выровнять. Вот такие у нас получаются две половинки. Банда. уголочки и срезы все выровнены и теперь я могу прошивать эту деталь иголочкой с ниткой обязательно здесь нужно проверить захватили ли вы уголок здесь тоже прошиваю уголочки Все время слежу за тем, чтобы срезы лент были на одном уровне. Здесь уголки захватываю иголкой. И вот этот уголок обязательно. И точно так же буду прошивать вторую половину банта. Здесь я уголок возвращаю на его место и прошиваю. Теперь можно стягивать нить. Захватываю петлю иголочкой и натягиваю ниточку. Из-за большой толщины здесь не получится очень сильно стянуть банк, ну и так достаточно вполне. Теперь нужно мне закрыть отверстие, которое получается в центре и закрепить нить. уже бант приобретает форму. Теперь я покажу, как можно сделать серединки. Я буду использовать черный цвет, ленту складываю пополам и срезы с одной и с другой стороны обрабатываю огнем. Если обернуть бант этой лентой, то будет вот такой вид. Можно поставить серединку из бусин, здесь уже другое настроение у бантика, ну а я поставлю вот такую серединку Начинаю с обратной стороны банта, обворачиваю плотным лентой и закрепляю ленту в конец ленты. Теперь остается только расправить петли банта и бант готов.